Всем привет, меня зовут патисон Вы знали, что здесь на Земле такой вулкан, взрыв которого может привести к мировому бедствию? Неплохо тогда. Йеллостонский вулкан, ну если быть точнее, супервулкан, является самым большим скоплением магмы на нашей планете. Это, если так можно выразиться, атомная бомба располагается в Йеллостонском парке, что на северо-западе Соединенных Штатов Америки. Так а что же из себя представляет этот вулкан? Фото со спутника показали, что весь Йеллостонский парк площадью около 4000 квадратных километров и является кельдой этого огромного вулкана. Снаружи Еловстонский парк это ландшафтный заповедник, а внутри это огромная долина, заполненная магмой. Имея у себя под боком такую сокрушительную силу, правительство США поставило задачу своим ученым рассчитать, когда в следующий раз будет извержение этого вулкана. И вот оказывается то, что этот супервулкан извергается раз в 600 тысяч метров. Казалось бы, 600 тысяч лет — огромный период времени, но если учесть то, что последний раз этот вулкан взорвался около 600 тысяч лет назад, то, как бы, понимаете, да, на что я намекаю? Вот, надо убегать с этого мира. Сначала те люди, которые исследовали этот вулкан, говорили то, что он взорвется в 2075 году. Но летом 2003 года в Лиловстонском парке начали происходить странные вещи. Температура почвы поднялась до точки кипения, открылись расщельни, сквозь которые начали сочиться сульфит водорода и углекислый газ, что является вулканическими газами, которые содержатся в бумаге вулкана. И в связи с этим ученые перенесли срок извержения вулкана на 50 лет раньше. То есть вулкан взорвется не в 2075 году, а в 2025 году. Скоро мы все упрем. Давайте мы предположим, что предположения ученых верны и в 2025 году взорвется вулкан. Кипедия говорит, что извержение вулкана будет похлеще апокалипсиса. Какого апокалипсиса, я не знаю, но допустим это будет так, да. Все начнется с резкого подъема и перегрева Земли, естественно в Яустовском парке. И когда огромное давление прорвет кальдеру, из жерла вулкана выльются тысячи кубических километров лавы, которая будет напоминать огромный огненный столб. Извержение этого вулкана будет продолжаться несколько суток. И в основном люди и животные погибнут не от того, что их накроет лавой, а из-за того, что в воздух выбросится огромное количество сероводорода, из-за которого причиной смерти людей и животных будет удушье или отравление этим же сероводородом. За это время воздух на западе США будет отравлен до такой степени, что человек может прожить только 5-7 минут. А зоновый дыран станет настолько большой, что уровень радиации на материке станет приблизительно равен Чернобыльскому. Ученые также не отрицают то, что извержение елостонского гиганта может спровоцировать извержение других вулканов на всей территории нашей планеты. При этом же извержение морских и океанских вулканов станет причиной многочисленных наводнений и цунами. Как итог, прощайте Япония, Индонезия, Австралия, ну и все эти побережные страны. И если в основном весь удар примут на себя Соединенные Штаты, то последствия ощутит весь мир. Тысячи кубических километров пепла, выброшенного в атмосферу, закроют солнечный свет, и мир погрузится во мрак. Это вызовет резкое понижение температуры. Например, в Канаде и Норвегии за пару дней столбик термометра опустится на 15-20 градусов. Наступит ядерная зима, которая будет длиться около 4 лет. Кислотные дожди убьют все посевы и урожаи, а также скот. В итоге планета останется без еды. Больше всего из-за это пострадают страны, в которых очень большое население, такие как Индия и Китай. Здесь уже в ближайшие месяцы катастрофы погибнет около полтора миллиарда людей. Всего же за первые месяцы катастрофы погибнет каждый третий человек Земли. Столько же людей погибло во время Второй мировой войны на территории Советского Союза. Но при этом война длилась не 2-3 месяца, а 4 года. А больше всего людей выживет в европейской части России и. в Сибири. Так что. Нам повезло. А все потому, что нас не накроют цунами и наводнения. А все потому, что мы находимся на сейсмоустойчивых платформах. У нас у нас в основе своей нету вулканов. И мы отдалены от морей океанов. И также мы защищены от цунами. Да, помните, кстати, я говорил то, что взрыв Еллостонского вулкана это равно как взрыву атомной бомбы. Так вот, в Википедии написано то, что не одной, а тысячи атомных бомб. Вот, взрыв вулкана одного, это как тысяча атомных бомб взорвалось, Нормально тогда. И в итоге из одной тысячи, из одной тысячи выживет только один человек. То есть наше население станет не 7 миллиардов человек, а 7 миллионов человек. По идее же каждый вулкан, он непредсказуемый, непонятно, когда он взорвется, когда он не взорвется. И вот как я сказал, ну, то есть не я сказал, а ученые предположили, то что вулкан взорвется в 2025 году, то он в принципе может взорваться и позже. Ну, может, конечно, и раньше, но надеемся, то, что он взорвется позже, там, какой-нибудь через сто лет, когда нас уже не будет, да? И вот что я думаю, если вулкан взорвется, то, что мы перелетимся в космос, будем там жить, вот, да. Когда уже весь дым растеется, спустя четыре года мы вернемся обратно на Землю и будем там жить спокойно, как ни в чем не бывало. Ну, это как вариант. Есть также вариант спрятаться в каком-нибудь бункере, но как бы, да, вода, еда не хватит нам много, но, но, но, да, такова жизнь. Также я думаю то, что мы не можем утверждать то, что это все не сказки, то, что, ну, как бы ученые там себе выдумали в голове, что вулкан взорвется, скоро, очень скоро взорвется, так что будем продолжать жить дальше, не будем падать духом. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, также пишите в комментариях. Свое мнение об этом, когда вулкан взорвется, взорвется, не взорвется. В общем, вот такой сегодня у нас выпуск. Ставьте пальцы вверх, не ставьте пальцы вниз. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом Йеллоустонском вулкане. В общем, с вами был Патисон. Всем пока.